Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы наконец переходим в огнем Огневым Мечом, ту, сумму, ту самую игру, которую я не прошел уже два раза. Ну что значит не прошел? Конечно, Mountain Blade, по сути, нельзя полностью пройти, эта игра такая, что она не имеет конечной цели, но там есть основное э, сюжетное задание, которое можно пройти и в таком случае получить э, под владычество... Какую-то страну, либо же часть страны, либо, по-моему, стать там маршалом где-то можно. Ну, короче, можно так или иначе добиться какой-то конечной цели, которая будет уже, по сути, ну, реально практически окончанием игры. Потому что дальнейшее развитие событий просто повлечет за собой захват почти полностью всех провинций на карте, которые вообще есть. Ну, и в том числе завоевание, соответственно, соседних государств. Uh, так что я думаю, мы можем вот на этом остановиться, если я выполню полностью сюжетное задание основное, которое есть в игре. Я думаю, мы еще немножко поиграем, и после этого я просто закончу кампанию прохождения данной игры. Поэтому это будет прохождение, а не именно просто поигровки, побегать туда-сюда, а это именно прохождение. Ну что ж, я еще хочу сказать, за какую мы будем фракцию играть, вы спросите меня. Давайте заранее тоже это обсудим. У меня было в группе ВКонтакте голосование. Возможно, вы сейчас видите это голосование и немножко недоумеваете, потому что если его открыть вот на данный момент, когда это видео выходит, то там голосов, скорее всего, побольше, и, возможно, там даже отличаются немножко графики и ответов. Но я четко понял, что... Люди хотят, чтобы я играл за другую фракцию. Люди не хотят, чтобы я играл за то же самое фракции Запорожье и Речи Посполитой, которые есть у меня на канале. А, например, за Московское царство проголосовало больше всего людей. Все равно, как бы, очень много людей хотят именно, чтобы я играл за Московию, за Российское царство, да, как оно еще по-другому называлось. Я, в принципе, к вам прислушаюсь, поэтому давайте будем играть за Московское царство. Там тоже есть основной сюжет. Основной сюжет есть у каждой фракции, замечу. Конечно, у Запорожья это наиболее интересный сюжетный развитие, потому что там и... Или это нет, подождите-ка, это, наверное, у Ричи Посполитой, где Панзаглоба. Ну да, Панзаглоба за Запорожье бы точно не воевал, бы, поэтому... Это, наверное, у Речи посполиты там очень интересно. Но так или иначе, есть Черный Гетман, например, в Запорожье. У московского царства, по-моему, правда, такого персонажа не будет. Есть еще Мамая, но он, по-моему, воюет, если не ошибаюсь, если я буду играть за Крымское ханство, да. Ну, в общем-то, надо немножко будет потом с этим разобраться. Но так или иначе, московское царство у нас сегодня будет на прохождении. Я думаю, ближайшие 30 серий мы будем играть именно за эту державу. Ну и давайте начнем. Добро пожаловать в игру огнем Огневым Мечом, путешественник. Прежде чем начать игру, вам нужно создать своего персонажа, выбрать уровень сложности игры. Тоже, кстати, нововведение, которое было сделано в Огневом Мечом. Здесь у нас появились сложности. Есть легкая, есть средняя, есть тяжелая. Я, если не ошибаюсь, я всегда играл на тяжелом, поэтому не буду изменять себе. Выберите пол вашего персонажа, конечно же, Мужской. Так, да, как будет сохранение? Сохранение, конечно, в произвольном нет, потому что я могу в любое время, просто когда мне это неудобно, я могу сохраниться и игра, например, вылетит, а у меня сохранение останется. А если у меня сохранение будет только при выходе, то потом мне придется начинать с того же самого момента, где я в последний раз играл, начал играть. Теперь видите имя. Ну, короче, понятно, тут всякие характеристики можно настроить. Сразу же, сразу же прошу прощения перед людьми, которые прям супер такие в этой игре, которые хорошо играют в Mountain Blade, которые много играют в Mountain Blade, которые знают до, прям вообще доподлинно каждый навык. Я же не обладаю подобным знанием. Однако я знаю, что, конечно же, навыки отряда не стоит выбирать, потому что это могут выбрать наши э, персонажи, наши спутники, которые будут у меня в отряде. Плюс надо выбирать как-то еще между полезными вещами для отряда и полезными только для моего персонажа, потому что, конечно, не стоит забывать про своих солдат, которые есть в отряде. Не один же я буду бегать, всех рубать, так что надо тоже навыки развивать именно для отряда, но только именно для персонажа, который только персонаж может развивать, а не спутники мои. Так, плюс характеристики. Ну, характеристики тут тоже все очень такое интересное. Надо интеллект повышать, это раз. Надо повышать харизму, чтобы можно было людей больше добавлять. Плюс еще можно показатели менять, пленных, торговли и лидерство. И еще повысим силу, ловкость. Я так понимаю, это да, скорее для меня, для моего персонажа, потому что ты очки оружия и скорость применения слегка возрастает. Такие вот дела. Ну давайте-ка перейдем к навыкам. Поставлю я железную кожу, потому что это увеличит здоровье моего персонажа. Плюс, чем я буду пользоваться во время сражений. Ну, знаете, мне очень понравилась, очень импонирует такая тактика, чтобы пользоваться именно двуручным мечом и какими-то там мушкетонами, какими-то, может быть, обрезами, которые можно будет расстрелять противника с расстояния. Импонирует это по двум причинам. Первая причина, конечно же, заключается в том, что огневым мечом славится своим огнестрельным оружием, которое просто выносит любой... Любой броник, который у тебя есть, ну, разве что, наверное, совсем топовый броник какого-нибудь крылатого гусара, либо же шведского какого-нибудь двуручного солдата. Только тогда меня могут не пробить с одного выстрела и не убить. Конечно, понятное дело, самопала здесь не подходит, но вот если будет нормальный мушкет, то любой броник меня не защитит, и я просто умру. Даже щит, если у меня будет, у меня он тоже не защитит. Так что я думаю, поэтому будем без щита бегать. Хотя в то же время есть такой подвох, что если я буду воевать против татар, у них там очень много конных лучников, которые будут расстрелять меня. Поэтому щит я, скорее всего, буду покупать, но я буду пользоваться им именно в исключительных случаях, когда буду воевать против татар. Так-то я рассчитываю воевать, например, против Запорожья, против поляков или против Шведского Королевства. Ну, это неизбежно, в принципе. Поэтому не думайте, что я такой плохой. Так, и давайте-ка мы еще поставим на железную кожу дополнительно. Плюс я выставлю... Торговля нам не нужна. Пленных у нас уже есть, так что пока не будем больше делать. Инженерия понятно. Убеждения, кстати, я, честно говоря, не знаю. Убеждения у меня никогда особо не приносило какой-то пользы. Всегда это убеждение практически бесполезно. Всегда лорд или князь, не знаю, или там какой-нибудь Харунжи, он всегда отказывается от того, чтобы я его попробовал убедить. Он просто игнорирует это убеждение. И все равно делают по-своему все. Так, здесь навыки отрядов. Логистика. Вот это, да, полезно. Пока на один повысим сейчас, если что, вернемся. Так, слежение понятно. А, обучение. Вот обучение очень хорошая вещь. В самом начале наши отряды будут обучаться постепенно. И, соответственно, можно их даже особо не посылать в атаку. Они будут сами по себе прокачиваться. Не атаковать то есть всяких бандитов там. Каких-нибудь дезертиров. Стрельба вверху. Ну, да, стрельба верхом мне очень нужна, но сейчас подождите-ка, еще вернемся. Владение щитом мне не надо. Мощный выстрел. Это только у лука или это к огнестрельному оружию тоже относится? Пока непонятно. Я луком, как бы, пока еще не хотел бы пользоваться. Так, ну, мощный удар тоже надо. Давайте-ка мощный удар поставлю. Стрельба верхом установлю еще. Так, ну и, наверное, наверное все-таки давайте-ка еще обучение чтоб прям вообще мои там бичуганы, которые вначале начале будут, они прям очень хорошо повышали бы свой уровень быстро. Двуручное оружие, конечно же, я все вкачиваю, плюс огнестрельное. Ну и давайте-ка ведем, конечно же, имя нашего персонажа, нашего главного героя. Это, безусловно, будет персик. Я думаю, любой человек, который знает uh, мое прохождение по Мутенблейду, что обычному варбанду, что по огневым мечом. У меня там всегда был никнейм Персик. Ну, разве что, по-моему, когда я играл за Запорожье, там у меня вообще другой никнейм был особенный. Потому что это прохождение делал на другом канале, если кто не знает. Так, ну что ж, переходим к нашему персонажу. Какое у него будет лицо. Ну, я думаю, ребята, вы бы хотели, чтобы оно было таким. Точнее, нет, ребят, вы, наверное, это не сильно бы хотели, но я ради прикола бы мог это сделать. Но нет, это не фановое прохождение, так что я бы хотел выставить нормальное лицо. Давайте-ка будет у нас вот такой вот рыженький мужичок. Он ничего не имеет общего с предыдущими персонажами, которые были в прохождениях, поэтому это такое своеобразное отвлетление, альтернативная версия прохождения теперь за московское царство. Ну, кстати, неплохая прическа. Возраст его можно сделать... Ох ты, какой старик, у него почему-то глаз, кстати, один слепой. Ну, жестко замутнился как-то прям с возрастом. Не, давайте, конечно, стариком мы его делать не будем. Поставим вот такой вот, немножко уже повзрослевший, не совсем прям молодой. Хотя тут вот до определенного момента практически незаметное отличие по возрасту. Ладно, пускай вот такой вот возраст, уже немножко повзрослевший, там, скажем, 25-26 лет. Не совсем зеленый, там, 18-летний паренек. Так, цвет волос можно, кстати, тоже задать. Ну, кстати, интересный цвет, смотрите-ка, какой-то полу... полуседой какой-то... А, это, наверное, с возрастом? Да нет, это с возрастом вообще не связано никак. Ну, реально интересный цвет волос. Если бы чисто серый, то нормально. А он такой прям ну, с какими-то вкраплениями, как будто седых волос. М -м. Ну, давайте вот такого сделаем, потому что у меня такого еще не было. Обычно они у меня всегда рыжие какие-то получаются. Или брюнет, а это какой-то получился прям... Ну я даже не знаю, как это называется этот цвет волос, не буду врать, не буду вам лгать. Ну давайте начнем. Я тут, конечно, регулировать ничего не стану. Это сильно много времени займет, да и это не нужно. Ваше путешествие привело вас в маленькую казацкую деревушку, затерянную в глуши. Проходя мимо, вдруг слышите выстрелы. Так, сначала мы давайте перейдем в настройки, потому что я знаю, что здесь есть такая вещь. Как настройки, которые мало кто смотрит Но они порой вообще так выставлены очень слабо Но похоже, что по уровню сложности Он все практически по максимуму Кроме размера битвы, конечно же Так, плюс Давайте еще посмотрим, какие здесь у нас Не по максимуму выставлены Вручную легко Уровень сложности увеличивается Так, давайте-ка мы поставим так По мыши оставим По движению мыши тоже ставим 111 уже уровень сложности Прекрасно Показать направление атаки. Но это я не знаю, что такое. Не будем, наверное, тогда это ставить. Ну и все. 111 у нас сложность. Максимально, которая только вообще возможно. Вы сами знаете, что я любитель хардкора. Поэтому не удивляйтесь этому. Не удивляйтесь. Не удивляйтесь тому, если я буду фейлить. Но я, по идее, как бы уже со временем-то все-таки умею играть в эту игру. И так или иначе, я должен хоть что-то сделать против своих врагов. Отлично. Перейдем к защите, чтобы поставить блок. Ну, короче... Блок здесь нам особо-то и не нужен, потому что эти чуваки даже не могут в нас попасть. Так, здесь у нас попадается французишка один. Жак, расслабься. А, расслабляться рано, эти поддумки могут появиться от, откуда угодно. Например, сзади, да? Да блин. Все готов. Жак де Клермон. Спасибо за помощь, в нынешнее время это совсем не лишнее. Это было честью для меня. Давай найдем лошадей и уедем отсюда, пока не появились еще бандиты. Чертовы бандиты, как я их ненавижу. Ну, на самом деле я их правда ненавижу, потому что в начале игры это самое, наверное, опасное, что только вообще возможно в игре. Так, кстати, а где лошади? Чувак, где лошади? Я что-то не понял, тут должны быть лошади. Хорошо, теперь надо разобраться с замком. Вот, держи старый пизд. Это ведь от одного быстро развалится. Чувак, блин, откуда лошади появились? Эй, парень, что за волшебство? Ну, ладно, как бы там ни было, я забираю свою лошадь. И давай отсюда ехать. Сейчас там мы встретим еще кучку бомжей, которые попытаются с нами побоевать. Отлично, вы оседлали коня. Помните, лошади могут быть очень коварными животными. Что управлять ими воспользоваться? Сдэ, да-да-да. <смешно>, Смешно. Очень могут быть коварными животными. Это интересно почему. Кстати, а куда я поехал? Я по-моему не туда поехал. А, или нет, туда все. Да, да, туда. Так, где еще бандиты? Где они? Где эти сволочи под соусом сволочизма? Идите сюда. Смотрите, еще враги? Пришла пора впустить э, в пляску вашу конягу Не, я ошибаюсь. Короче, впустить в действие ваши скиллы. Давай, иди сюда. Вражина. Нифига себе, шпага, блин. Разрубила пополам, просто лошадь в это видели. Да блин, это был мой фраг. Скотина. Большое спасибо, не знакомимся теперь, я думаю, у тебя есть ко мне вопросы об этих чужих землях и суровых временах. Конечно, я хотел многое узнать. Так, победив последнего бандита, вы подходите к Манфору, чтобы поговорить. Манфору? Жак де Клермон его зовут, почему Манфор? Ну здравствуй, мое имя Жак де Клермонс. Вижу, человек то нелехой, расседлай коня отдохни у костра. Скоро ужин будет готов, как звать тебя? Мое имя Персик. Как тебя занесло эти места, сударь? Куда путь держишь? Я из Лангендотского... Лангендотских Клермонов. Мы ведем родословную со времен знаменитого графа-крестоносца Симона де Клермона. Но у меня, в отличие от блистательного предка, нет ни обширных владений, ни громких титулов. Я служил в гвардии кардинала Мазарини и был на хорошем счету, но однажды здорово вызвал на дуэль некого Д'Артаньяна. Де Торни... де угу, интересно, Д'Артаньян, кто это такой? Лейтенант королевских мушкетеров. Зная о том, как я владею шпагой и пистолем, коварный гасконец решил не рисковать и убедил королеву мать в том, что я готовлю покушение на юного Людовика. Так что в ночь перед поединком мне пришлось бежать из Парижа, теперь раскитаясь по Европе. Расскажи мне, сударь, как обстоят дела в этих землях. Здешний воздух пропитан пороховым дымом и гарью, того... а, товарищ, я хотел сказать, пожарищ. Восточная Европа на пороге большой войны. Запорожские казаки, много лет сражавшиеся с польской шляхтой за своей вольности, но были почти разбиты. И гетман Богдан Хмельницкий вынужден был обратиться за помощью к русскому Царю. Совсем недавно в Переославле прошла рада казацких старшин, где Гетман принес присягу Алексею Михайловичу. По-моему, если не ошибаюсь, его еще звали Тишайший. Хотя за что это прозвали, не знаю. Теперь Московское царство и войско Запорожское готовится вместе на опасной речь Посполитого Королевство Швеции и Крымское ханство ждут, чем закончится назревающая война. Вот и все, что мне известно о здешних делах. Если встретишь по дороге военных людей, расспроси их. Думаю, они поведут тебе куда больше меня. Ну, я не знаю. Честно говоря, мне кажется, ты все рассказал абсолютно верно, поэтому я не буду никого больше расспрашивать, разве что, возможно, на Википедию. Но я ее здесь не встречу. Так, ну-ка, расскажи, как здесь все устроено. За здешние земли сражаются шведы, поляки, русские казаки. Да и кремчаки не прочат хватить свой кусок пирога. Советую тебе по городам поездить, там сможешь купить оружие. И припасы. Узнать последние новости. Правители, владетели, городские главы, да даже старосты в селениях могут дать тебе всяческие поручения. Мой тебе совет, не берись за то, что тебе не по силам. И еще, не пойми меня превратно, но по кабакам тоже ходить полезно. Бесполезно, хотел сказать Ну, в реальности, да, в игре это полезно. Там можешь встретить полезных людей себе в спутнике, умелых воинов набрать в отряд, и даже силы помериться на. О! Помериться силой на деньги, я просто вообще любитель, поэтому, Жак де Клермон, ты прекрасно уточнил, что и можешь даже помериться кулаками за деньги, да. Так, чем посоветуешь заняться в первую очередь? Времена сейчас неспокойные, поэтому наемники тебе. В общем-то, нужны. Здесь навес золота. Начать это с мелких поручений, заодно освоишься, поймешь, как тут дела делаются. Истребляй разбойников, выполняя наемную работу, обозы сопровождать или защищать кого. А там уж завербоваться к одному из правителей, будешь жалование получать, а то и владение какое-то отхватишь. Будешь с него доход иметь, когда соберешь вокруг себя отряд верных бойцов, да репутацию себе заслужишь, тогда сможешь осаждать крепости, водерживать претендентов на престол и даже восстание поднимать. Вот реально интересно, Жакде Клермон, откуда он это он все это знает? Он как будто сам прошел этот путь, как будто, не знаю, Короче, он как будто вот мы с ним друзья, да, там братюни, он мне прям рассказывает такие задушевные истории и говорит: типа, а вот там можешь даже восстание поднять, если ты захочешь, и кого-то там убить, или кого-то там казнить. Отлично, Жак де Клермон, я тебя послушаю. Ну что же, рад и был познакомиться, а теперь я продолжу свой путь. Советую тебе заглянуть заможь и выяснить, как там обстоят дела. А оттуда и до смоленской рукой подать прекрасные, прекрасные, как сказать, задания, да, ты мне дал, прекрасные наводки, я, конечно же, ими воспользуюсь, давайте так что отправимся в замошье, да, я знаю, как управлять карты. спасибо, конечно, ну, я это уже сам прекрасно знаю, давайте-ка, ага, наберем, хотелось сказать, но, похоже, никто к нам не пойдет, тут, кстати, у нас речь посполитая, поэтому... Можно, конечно, повыполнять задание староста, но я, однако, сюда навряд ли больше вернусь к этой деревне. С хорошими намерениями имею в виду. Доброго денечка, господин. Приветствую в деревне Замож. Я тут уж не староста. Здрав, будь отче. Расскажи мне, какие тут у вас дела творятся. А чего же расскажу? Меня Михаем величать. Мы русины, но живем под польской шляхтой. Язык и сказывают. Будто русский царь хочет наши земли принять под свою руку и собрался воевать э, с польским крульем, теперь он идет с войском на Смоленск. Слыхал я еще что неподалеку, стоит казачий полковник Золотаренка. Золотаренка. Что за чушь я сказал? Да, я запись не буду убирать, ладно. Со своим войском да набирает вольных людей в запорожское войско. А нет ли у тебя какого дела, чтобы и савлю помахать, и славу добыть, да и кошель кошель наполнить не помешало бы. А что ж, для храброго человека всегда найдется дело. Веришь, нет, шляхетские паны в ожидании москвитов сидят в своих городах и крепостях, до да нос боятся высунуть за вороты. По дорогам бродят разбойники, спутником. Путникам точнее не дают проходу. Мы из-за них до базара доехать не можем, да еще и воеводы в подати подать из нас дерет такие, что наплатить их нечем. Скоро голодать начнем. Ну что ж, я вам конечно помогу, я разобью разбойников, потому что, конечно же, я на другие задания навряд ли соглашусь, там, потому что убеждение это деньги, покупка это тоже деньги, у меня такого пока нет, у меня есть только одна сабля, больше ничего. Народа у них немного, да что с того, мы-то крестьяне воевать не обучены разбойники дельцы по мне рассказывай как их найти найдешь их в лесу сразу с раз заселением ты уж одолей проклятых мы в долгу не останемся наш этот слаб возьми этих двух добровольцев с собой он мне дал двух добровольцев О, зашибись а это что, это разбойники они выглядят как крестьяне это же крестьяне ё так давайте-ка я сейчас возьму посмотрю что там у меня вообще в имуществе потому что я даже не видел у меня плотницкий топор и самопал, ну еще есть слава богу лошадь хоть какая-то. Ладно, идите сюда. Это что еще за новшество? Да вника сюда важных персон не забредало. Чем обязана ваша светлость? А, говоришь, что больно складно. Дерешься так же хорошо. Я еще разбойников местных это не выли. Мы не разбойники, мы честные лесные братья. Боремся с нуждой, как можем, у богатых отбираем, бедным раздаем, себе оставляем только за, трудные, за труды ратные. «Чудно. А мне все они рассказывали, будто вы у них последние гроши отбираете. Не очень благородно, по-моему. Попросили они меня прекратить эти безобразия. Интересные дела творятся. Какой-то никому неведомый прохожий взялся на нас поклем возводить. Ну что, ребята, давно мы ножики не ножами не махали. Ай да, проверим, какого цвета кровь благородных господ. Бей его!» Ну, я, кстати, не знаю, почему они меня считают благородным господином. Я, по сути, обычный бичуган, который пришел в эти земли. А, конечно, я одет немножко по-европейски, но это ничего не значит. Кстати, у этих парней, скорее всего, есть самопалы, да. <laughs> но у них есть самопалы. А это означает то, что надо быть очень осторожным. И просто вообще жестко объезжать их с самопала, чтобы они не попадали по мне. Так, сейчас я их поджа. Так, отлично. Чувачки, давайте-ка идите сюда. Сейчас я еще вам приготовлю. Ай-яй-яй. Опа. Сейчас надо просто их развести, чтобы они не стреляли. Потому что они когда стреляют, они наносят реально хороший урон. Так, отлично. Сейчас вот этого еще парниша сейчас атакую, и они перестанут перезаряжаться. Отлично. Так, готов. Удар. Удар, еще Удар. Ну, лошади ты много урона не нанесешь, я так думаю. М ты сукин, сын. Ну-ка иди сюда. Не-не-не, лошадь не трогать. М ты сукин, сын. Эй, -э, ты куда побежал? А ну стоять. Испугался? У меня просто уже там вся, вся рука в крови, блин. Я немножко сосредоточился, поэтому замолчал. Ну, в общем-то, последний враг был убит. Конечно, мои тоже там вдвоем лежат, братюни, обня обнявшись. Но, по крайней мере, я выиграл. Кстати, они еще и не погибли, к тому же. Отлично. Минус разбойники, плюс деньги. Хоть что-то я заработал, наконец-то. Давайте-ка поговорим со старостой. Я о поводу разбойников. Не забыл, как можно... Вот, возьми припасы эти, они пригодятся тебе в дороге. Спасибо тебе за помощь неоценимую. Чем еще могу помочь? Ну, честно говоря, привезти товары я не хочу. Убедить смоленского воевода тоже я не хочу, потому что это все очень... Э, очень... Передай ему. А, есть у нас один человек, если бы ты согласился заплатить 10 талеров по рукам. Конечно, давайте я одного человека заберу. Мне вообще сейчас любой человек нужен. Эти два задания, которые у него имеются, они так или иначе под собой подразумевают, чтобы я платил деньги, короче, за, там, за товары, это раз. Два, это просто заплатить смоленскому воеводе, чтобы он там их налоги у них понизил. То есть, в итоге, получается, я все равно потеряю деньги, которых у меня и так практически нету. Так что я сейчас поеду в город, возьму, найду какого-нибудь местного воеводу, который согласится дать мне задание. Ну и потом можно будет заняться уже обычным делом, развитием, повышением уровня и повышением скилла своего персонажа. Так, и давайте сейчас продадим все, что тут было. По-моему, все это полная фигня, да? Да, полная шняга, все абсолютно. У меня гораздо лучше есть вещи. Кстати, старый короткий палаш. Ну, нет, на самом деле, конечно, он, он дальше бьет, но у него проблема в том, что у него рубящий удар все-таки будет послабее. Лучше купить какой-то новый меч нормальный. Давайте-ка оденем, кстати, новую шапку шерстяную. Смотрите-ка, новая мода, московская. Я думаю, что я буду прям тут как местный какой-то этот выглядеть. Местный знатный дворянин. Так, можно что-нибудь купить? Кстати, нет, практически ничего нет. Какая-то простая сабля, 600 стоит талеров. С какого фига она вообще столько стоит, непонятно. Продим, дает ка растительное масло. Покупать я пока, наверное, ничего не буду, потому что просто очень мало денег. Лучше деньги потратить на найм на новых солдат, новых добровольцев. Сходи, кстати, можно еще и в кабак кого-нибудь, может, и найду. Я здесь нахожу только местных легких кавалеристов. Сколько они, кстати, стоят? Ребята, что-то вы как-то много денег берете, кстати. Чувак, ты, по-моему, негр, да? Реально какой-то негр-кавалерист. Да, забавно. Ну, нет, по-моему, просто какой-то смуглый или он прям негр. Потому что, смотрите на меня, я тоже смуглый. Потому что это, видимо, просто здесь света очень мало. Кажется, как будто мы вдвоем смуглые какие-то негры. Но это, конечно, не так. Можно, кстати, кстати, к неместному воеводе. Это Федор Волконский. Давайте-ка с ним поговорим. Мы знакомые. Я персик, а тебя видеть. Окей, у тебя есть задание? Ну, конечно, конечно же. Игра начинается с того, что нам дают дофигища заданий по пересылке сообщений. Почему мы становимся посыдными, мне, честно говоря, непонятно. Потому что это такая жопа, и почему как бы, это дают задание вообще любому человеку, который придет к нему в замок, тоже непонятно. Ну, давайте возьмем, ладно, потому что мне все равно ничего не остается. Кстати, давайте-ка его ногой пнем, чтобы он это знал, где его, где его место, этого Федора Волконского. Нечего давать мне всякие дурацкие задания. В будущем я ему это припомню. Ну, а пока мы можем посмотреть, какие здесь есть доспехи. Камзову-мушкетеру мне практически хватает, но я его покупать, наверное, даже и не стану, если у меня будет достаточно денег. Так как здесь вначале надо, главное, хорошо парировать удары и постоянно уклоняться от выстрелов всяких мушкетов, самопалов и прочего. Так, можно еще прогуляться, в принципе, наверное... Нет, по замку, конечно, гулять я не вижу смысла. Идем, едем сразу же, наверное, на Курск, где жим дорогу. Правда, перед этим заедем еще в Эфремова. Мне надо взять новых добровольцев. Ага, конечно. Конечно, разбежался. Добровольцы решил взять. Давайте тогда заедем еще в паныри, Мне просто надо все равно по-любому кого-то найти. Я торопиться сильно не стану, а, сильно быстро ездить, потому что боюсь встретить каких-нибудь бандитов, которые мне нанесут сразу же очень жесткое поражение. И я окажусь в рабстве. Это самое печальное, что может только произойти со мной. Так, в этом магазине что есть? Тоже простая сабля. Богатый палаш. Ну пока от выручного оружия, конечно, я только могу мечтать, потому что, как видите, каленок клеймор он стоит 13600 Немножко не хватает, скажем так. Тут есть посредник, есть еще наемный пикинер. Вот, кстати, наемных пикинеров бы я бы взял, потому что против кавалерии это самое лучшее, что только возможно. И плюс они довольно дешевые, поэтому их набирать можно вполне смело. Так, здесь у нас воевода Семен Рахманин. Семен Рахманин, наверное, да. Поговорим с ним насчет э, заданий. Есть одно дело, в котором ты мог бы помочь. Суть в том, что есть негодяй без нос стрелок. Без нос стрелок. Угу. Интересно. Стрелок без носа. «Убил одного из моих людей и с тех пор скрывается от правосудия. Я не могу допустить, чтобы он избежал наказания. Поэтому назначил за его голову награду в размере 300 таллеров. Друзья убитого полагают, что размойник может прятаться у своих родичей в деревне Таруса. Если ты высадишь его, поймаешь накажешь должным образом, то получишь награду. Конечно, я это сделаю». Вот эти, кстати, задания очень даже приличные, потому что нам за, за это дают сразу 300 талеров. Конечно, это деньги смешные все равно, но они, по крайней мере, и вначале имеют какой-то вес. Кстати, тут есть еще боярышни, Боярышня Марья. Ну-ка. не хотел ее пинать. Твое лицо мне не знакомо. Ну, меня, конечно, зовут Персик. Так, расскажи мне о себе. Ага, а, не могу я это спросить, да? Может быть, она, на самом деле жена этого... Семена, я возьму у него, отожму жену, поэтому, конечно, это не очень хорошо. Но, к сожалению, она себе вообще ничего не рассказывает, поэтому даже неизвестно, я могу с ней отношения вести какие-то и не разозлить Семена, либо же нет. Кстати, давайте-ка выйдем из крепости в город, мне интересно посмотреть на то, как он выглядит. Давно я играл в последний раз в огнём и мячом, поэтому я в городах вообще даже не помню, что тут есть, ну, город, кстати, выглядит довольно интересненько, да. Интерьерчик здесь есть, какое-то церк... церквушка, стены, дома деревянные. То есть, в принципе, все как надо, все как было тогда а, в московском царстве. То есть, ничего такого, никаких излишков в обычном городе, да, просто, по сути, провинция. Так что все отлично. Правда, я думаю, так половина городов выглядит, так что, может быть, это не совсем все круто. Давайте-ка выйдем. И, наверное, подождем до утра. Я не помню, здесь есть арена или нету. По-моему, правда, нету здесь никаких арен. Это было бы очень странно. Если бы в городе, да, огневым мечом была бы арена. Нет, здесь есть только кабак. Вот арена, это, наверное, типа как вот в этом... В кабаке подраться можно с каким-нибудь пьянчугой. Пока, к сожалению, не встретим ни одного пьянчуги. А тут на нас нападают дезертиры. Так, вот это, кстати, наверное, лучше всего заплатить им будет. А, блин, вот только проблема в том, что мне интересно потом куда, куда бы ехать, потому что тут льгов. А, блин. Ну, давайте до льгов, надеюсь, я доеду и смогу купить здесь местных добровольцев. Ага, никого здесь опять-таки нету, якобы. А дезертиры от меня отстали, да? Поймите меня правильно, с ними сражаться бы сейчас было бы реально самоубийство. У меня 8 человек, конечно, у меня больше людей, но проблема в том, что мои солдаты гораздо хуже обучены, чем эти э, запорожские кавалеристы. Но я потом им припомню, я это не забуду, конечно же, потом их встречу еще и убью. Просто пока перед этим мне надо собрать нормальных солдат. Ну, блин, вот вообще никто не соглашается со мной вступить в армию, какого фига, ребята, вы что там, все бомжи кончены что ли? Так, по следам беглеца, давайте-ка посмотрим, где Таруса располагается. Таруса вообще в другом направлении, она около Москвы оказывается. Ой, как далеко. Ой, как далеко, пока что в Изюмскую крепость. Давайте-ка заедем. Зайдем в кабачок. И тут мы найдем путника и наемного либордиста. Угу. Я еще одного человека. Угу. Короче, понятно, ничего здесь интересного мы не узнаем у этого путника. Хосянин кабака. Мы, кстати, можем ему заплатить деньги, чтобы у нас повысилась репутация в этом городе. Но я этого делать, конечно, не стану. У меня тоже денег, как бы, очень мало. А, можно заехать к местному правителю это у нас Никита Адаевский. Давайте-ка у него тоже задание возьмем. Ага. Или у нас пока просто нет возможности брать задания. С... О, кстати, можно какое-то особенное задание. Слыхал ли, донские казаки готовят набег на крымских татар. Они просят царя-батюшку помочь им припасами. Царь наш человек добрый, велел московскому голове отгрузить железо и да, инструментов для донцов. Возьмешь ли до за доставку? Скорее всего нет, я тоже не возьмусь. Наверное пока вообще не стоит эти все задания даже смотреть, потому что на это самоубийство. Я сейчас возьму это железо, но у меня тут сразу накинутся какие-нибудь жесткие ребята, которые просто раздерут мою армию в пух и прах. Вынужден отказаться, у меня много других дел. Да. Ладно, поехали, короче, за обычные, за нормальные задания сейчас сначала возьмемся, И потом уже за различные другие. Правда, можно пока съездить в деревню Нугай, например, взять каких-нибудь здесь новобранцев. Три даже есть человеку, Отлично, отлично. У нас уже 10 человек набирается. Кстати, сколько я могу содержать? Я могу 41 человека брать. А, у меня, кстати, еще имеется новый уровень, по-моему, да? Да, новый уровень. А, Че вы качнуть? Давайте силу качнем. Плюс я качну, наверное, тогда Атлетику. Хотя, может быть, зря. Нет, наверное, Атлетику не надо было брать. Атлетика плоха тем, что это, по сути, просто бега. У меня же есть лошади. Я только в крепости смогу тогда быстро бегать. Но я пока до крепости доберусь. Это фиг знает, сколько времени пройдет. Когда у меня начнется первая осада. Когда первые битвы просто пешим строим. Так, логистика. Или железная кожа. Нужно было бы мощный удар. Не, давайте железную кожу, наверное, вначале дадим. Пускай уж здоровье будет иметься с самого начала гораздо больше. И двуручное оружие вкачиваю. Конечно, понятное дело, это двуручное оружие хрен знает, когда у меня появится, потому что оно очень дорогое. Но, по крайней мере, когда уже будет у меня двуручное оружие, тогда я сразу буду хорошо драться. А не надо будет раскачиваться постепенно и потом вот. Сейчас можно было бы хотя, наверное, вкачнуть просто огнестрельное оружие, потому что оно у меня всегда будет. Ой, блин, тут бандиты, бандиты, бандиты, бандиты. Разбойники, 36 человек. Ну, давайте попробуем, их убьем. У нас, в принципе-то, конечно, человек очень много. Просто непонятно, кто тут у нас. Стрелков вообще нету, да? А, Подождите-ка, почему, почему вот этот кавалерист является пехотой, мне вот интересно. Не знаю, почему, очень странно. Я его боюсь послать одного в атаку, конечно же. Давайте-ка откроем карту, посмотрим, где враги. Ну, они совсем близко, они, скорее всего, вон, да, они за домами. Давайте-ка здесь где-нибудь выстроимся сейчас и их и встретим. За мной, за мной, за мной, за мной, идите. Ребята, сюда. Надо сделать так, чтобы они прямо к нам совсем близко подошли, только тогда мы начали с ними воевать. Потому что, скорее всего, у них есть стрелки. Есть стрелки, надо это дождаться, когда они подойдут сами. Все, давайте в атаку. Они уже здесь. Так, топорчик берем. Блин. Ладно, мои там ребята сражаются, смотрю. Я отвлек внимание много. Так, так, так. Капец, я не вижу даже, что он там делает в такой толпе огромной. Так, отлично. Ребята, бейте их, бейте, бейте, избивайте чертям собачьим. Хорош. Ну, мы победили, короче. Я, наверное, потерял несколько людей, конечно, но... Это того стоило. Получить. Получить, во-первых, как бы... Признание этой деревни, плюс еще и немножко раскачать своих солдат. Да, двоих у нас убили, но это в принципе-то совсем немного. Так, отказаться, заметив, что это им больше нужно. Ну, наверное, давайте-ка откажемся. Возможно, там вообще полная фигня у этих солдат. Ой, у этих э, деревенщин. Там, наверное, какие-нибудь просто мешки с пшеном мне дадут, блин. Отсыпают какую-нибудь муку, вот и все скажут. Поэтому откажемся, лучше возьмем одного человека, да и пойдем дальше. Так, плюс у нас повысился, повысился уровень у солдат. Кочевник у нас повысился до либо Байрака, либо Капы-Кулу. Байрак это у нас обычно лучник, да, получается, Кочевник. Второй Капы Кулу это, видимо, пехотинец. Можно потом его раскачать до нормального. Так, у нас есть Кассинер один, точнее, три штуки. А получение с, с Мушкетом. Вот давайте-ка, да, будут у нас уже появляться первые Мушкетеры, потому что у нас сейчас, я вот смотрел, там вообще не было ни одного стрелка, ни одного кавалериста. Это капец, надо хотя бы несколько кавалеристов иметь все равно. Просто, точнее, кавалеристов, мушкетеров. Но я пока даже не знаю, какой состав армии у нас в будущем будет иметься. Я буду это, скорее всего, по ситуации смотреть. Так, блин, дезертир 10 штук. Нет, 6 штук точнее, но я пока нет, не готов. У меня очень мало, во-первых, здоровья, во-вторых, мои солдаты там многие валяются. Так что не будем на них нападать. Ну что ж, можно на этом, в принципе, сейчас закончить, доедем до города, я выполню задание, давайте до Тарусы будем сейчас напрямую ехать и на этом закончим серию. Надеюсь, сейчас никого не встретим, нет, никого не встречаем, отлично. Но проблема в том, что я, блин, полудохлый, давайте-ка заедем тогда в Москву, заедем в Москву и здесь отдохнем, а потом мы отправимся, наконец, на выполнение задания. Ну, в принципе, пока что, да, сложновато получается, надо купить нормальный либо меч, либо что-то такое, чем можно было бы отражать удар. И плюс ударять противника с большого расстояния, потому что топор очень ограниченное расстояние, с которого он может ударять. Там, по-моему, всего 60, а вот, как видели, у сабли там 90, аж уже на 30%, аж больше. Там, точнее, даже получается наполовину больше, чем у топора. 75% здоровья, Ну пора бы ехать в Турус. Кстати, я вот не знаю, ночью там есть этот чувачок, которого нужно убить или нету. Может, там его и не будет. Давайте-ка я сохранюсь, потому что я знаю, что это довольно опасное выполнение заданий. Если немножко забыться, задуматься, то можно провалить его очень легко. Потому что этот бичуган, который там с нами будет сейчас драться, он может накидать мне либо ножей, либо еще что-нибудь. Жареных гвоздей. Короче, что-нибудь может очень даже вкусненького мне накинуть, что я просто отвалюсь. Откинусь. Как от бутылки водки просто. Причем откинусь, и я еще буду живой. почему Не знаю почему. Ножей там десяток не накинет в тело, я буду валяться. Такой типа, ада, нормально, ребят, я живой. Ну, что-то как-то его нет, смотрите-ка. Таинственным образом он исчезает. Ну, наверное, надо, значит, днем приезжать. Он, наверное, все-таки ночью спит, а не стоит, ждет меня, да? Это было бы довольно глупо. Там стоит, вот, кстати, я помню, мне как-то на одном видео, блядь, <coughs> прошу прощения. Писали люди, типа, вот там стоит посреди деревни. Этот чувачок, которого нужно убить. Ребят, ну вы, конечно, глупцы полные. Давайте подъедем к этому чувачку, что он мне скажет. Старость деревни, неожиданно. Вот и все. Он сказал, что тут просто много народу, поэтому иди ищи сам, типа, ты тупой дурак. Поэтому, блин, вот такого подобного содержания комментария я просто ненавижу, реально. Мне вот это бесить начинает. Потому что таких людей очень много, которые подобные комменты пишут, что, типа, вот... Ну, такое было не один раз просто, я сам помню лично. Что, типа, люди писали, вот, ты слепой, слепошарый, там прям перед тобой стоит чувачок посреди деревни, ты не едешь к нему, а это, на самом деле, тот, кого надо было убить. Нет, это чистейшие воды, неправда. Так, ладно, я никого не вижу, давайте-ка сейчас днем дождемся, у меня просто еще солнце, к тому же светит, блин, вообще ни хрена не видно. Так, ой, тут, кстати, сколько, 18 разбойников, нормально так. Ну, ладно, мы потом с ними поговорим, может даже нападу. Наступает день, значит народ начинает ходить уже по деревне, и скорее всего разбойник должен был появиться. Если он тут где-то вообще имеется Но он где-то тут стоит Где-то он тут стоит Смотрю, еще может быть перед деревьями Где-то может это остановиться Но нет, по-моему Около деревьев его тоже не вижу хм. Ну да, он обычно просто прячется Где-то за домами Вот я сам прекрасно знаю, где он обычно стоит Этот бандюга Он стоит за домами Прячется там где-то ну, может где-то стоять, в принципе, поближе. Хм. А, вон он стоит. Тс, за, за деревом спрятался. Отлично. Ага, нет. <смех> Это обывательно просто остановился так. Чужаки здесь ходят, проходят, поэтому иди ищи его сам. Отлично. Ну, по-моему, вообще, кстати, от времени суток не зависит, когда этот будет разбойник стоять. Поэтому по идее он может и днем и утром и ночью стоять именно на своей точке, где стоит всегда. Так, я его не вижу. Значит, наверное, где-то он за деревьями где-то там. Потому что ну, здесь его явно нету. Здесь только староста и все больше никого. Ну, конечно, целая куча обывателей, которые ходят, ходят, бродят вокруг. Хм, хм, хм, хм. Хитро, хитро. Интересно, куда они его поставили этого разбойника? Так. заеду ка я на холмик. Может быть, мне станет лучше видно. Нет, я его не вижу. <laughs> я хотел бы бэкспресс открыть, да? Типа тактическую карту, но нет. <laughs> Нельзя открыть. Блин, Дарина, где он прячется-то? Как-то было, по-моему, что он прятался где-то за деревом далеко. От центра, скажем так, деревни. Вон он стоит, блин. Вот это да. Конечно, они его спрятали хорошо. Я бы его не нашел, если бы сюда не заехал бы. Так, ну я ищу убийцу по имени Безнос Стрелок. Ты как раз подходишь под описание. Не понимаю, о чем ты говоришь, господин. Я просто живу здесь. Тогда чего ты так... Возразно... Раз... Блин, это я так разволновался. Если ты ни в чем не виноват, то и бояться нечего. Сейчас мы поговорим с соседями, если они ничего не подтвердят, я двинусь дальше. Проклятие! Никуда ты не сдвинешься! Ну, ты это, это сильно, видимо, ошибаешься, чувак. Я сдвинусь еще, причем как... А он тут вообще ничего не делает, слушайте. Вот вспоминаю Mountain Blade Варбант, где он метает целую кучу ножей. Просто там у него ножей, наверное, 20 в заднице, которые он вытаскивает и бросает в тебя. Здесь он просто бежит на тебя с... со своим ножом, скажем так. <смех> То есть, вообще непонятно, почему такое происходит. Кстати, короткий палаш, я бы забрал тебя, чувак. <смех> ну, скорее всего, у меня этого все равно палаша не будет. Да? Да, у меня его все равно не будет. Я бы забрал его. Так, тут целая куча разбойников. Но на них нападать, блин, все-таки как-то побаиваюсь я. Ну, давайте в следующей серии с ними сразимся. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.